Здравия всем здравым, на пороге здравости, добра, тепла, света, круголетия, полетия всем. Обнимаю вас всех, родные, с вами Люба. Вот этот салат, который я делаю из черной редьки. Вот он, все, там морковочка перекручена. Это осталась у нас морковка тертая, туда добавила все уже ингредиенты, как говорится. Свежий Ой, огурец. Два штучки. Ага, этот. Яблоки еще не ложила. Ну, я не знаю, может быть, сейчас попробую без яблок. Вот зелени нарвала. Вот лопух. Вот девясил. Еще, думаю. Так. Листья со Подорожника здесь, с этой. Вот листья с подорожника. Это с черной <coughs> редьки. Это сныть, что ли. Это все забывай, как эта трава называется. И даже нарвала из земляники. Так, а то я стол, наверное, там заснимала свой. Так, вот оно, все тут. А, и грибочков нашла еще. Сейчас их помало, солим и будем кушать. Так, вот туда в салат добавлю. Уже там все есть. Вот видите, морковка какая, вот она мелкая. Так, сейчас я покажу вам редьку черную. Вот редька черная, огурцы там лежат и редька черная. Вот такая редька. Так, вот. это кинка вот лежит на дороге, перешагивать его. Так, сейчас вот Сережа тут трет капусту. Вот видите, доса какая. Вот, и он трет капусту угу. на доске. Салатик будет с капустой. Сюда еще морковочки натрем, поперчим, посолим. Ну, в общем, все добавочки. Пока все, пока-пока. Вот камера включилась. Так, здравия всем здравым. На пороге здравости, добра, тепла, света, круголетия, полетием, все летием. С вами Люба. Новый рецепт салата весеннего. Так, нарвали травы. Крапивы, подорожника. Я этот добавила еще сюда лист лопуха и листья садуванчика. Вот они, видите, какие такой вид у них. Потому что я это вчера было, я их замочила в соленую воду, посолила воду и замочила, подержала. До, ну, я не знаю, там часа 3-4. А потом вытащила и положила на улице у меня он лежал. Только я так переворачивала, чтоб не это. Вот такой вот вид, солененький. Я так попробовала не знаю лопух и так гортел вот чеснок порезала уже приготовила так вот тут огурчики редиска потом по этот самый а вот здесь у нас лук чеснок укропчик зелененький лимончик ну мандаринку это мы скушаем это я потом буду добавлять лимонного сока маслечком промощу и будет салатик. Потом покажу. Так, все, пока-пока. Будем делать сейчас салат. Тут вот уже я порезала тут немного в трав, травку. Сейчас еще порежу. Так, ну вот. Посмотрите, какую я красоту сделала. Огурчики тоненько порезала. И на огурчики положила эту зеленушку. Вкусно? Помастила маслечком. Добавила зеленого лучка, чесночка в это все. Сдобрила подсолнечным маслом. И еще порезала немножко лимончиков, которые выдавила, тут там на стенках поставалась по И соком лимонным. И вот такая красота. Это нам, а это Олегу с Яном. Вот Пусть пробуют. Так. Все. Пока-пока. Так, вот еще блюдо. Вот грибы. Грибы поделила. Он себе оставили. И да, э, сереж. И вот грибочки посолила. Я их посолила. Грибы. Туда добавила лимона для кислоты так хорошенечко порезала мелко и подсолила и водичкой залила постояла я это, не знаю дня два наверное, постояли а потом я взяла слила воду сегодня помастила порезала лука туда добавила зелененького ну укропчика в общем все как надо вкусно уже перепробовала все. Вот это будет сейчас отнесу Олегу Яном. Пусть там будут когда кушать. Здравия всем здравыми на пороге здравости, добра, тепла, света, круголетия, полетия. Сегодня у нас 9 мая, 35, где-то 12 дня по Москве. Вот опять насобирала грибочков И вот они, видите, какие Сухие нас Дождик ляпает так просто И ветрюганище И все А вот ленте какой я наш шампиньон какой, Видите, вчера сорвала Один показывала И после вырос И вот до сегодня Гляньте, какой шампиньонище Это маленький Ману срежу, потому что Уже все вместе делать вот какой шампиньон. Это нарвало чеснока. Так, вот так вот. Пока, пока.